Еще раз объясняю, все, нельзя Нет, нельзя. Если вы не русский, не понимаете русский язык, здесь частная территория. Еще раз говорю, покиньте, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста. Покиньте, пожалуйста. Ура!